Из моего домика в деревне. Вот посмотрите, как я посадила в горшочке уже анпельную герань, тавербена, здесь петунья. Хорошо они пристроились, но у меня есть противоположная сторона, противоположная стена вот этого дела. Вот Смотрите, как она выглядит, это баня. Что-то я раньше не догадалась, что почему бы сюда не сделать кронштейны и вот так же таким образом повесить сюда цветы. Значит, избиваются, что говорится. Сделаны кронштейны, я сейчас покажу, как сварены они. Вот так кронштейн будет выглядеть, но они очень надежные, же, да? Нормально будет, покрасить там не, не, не важно как по, говорится по, высоте. По, по ширине по ширине это по высоте куда это чтобы нормально смотрелось ну так. и по, глуби, по глубине вот этого горшка мне кажется вот какой горшок если будет больше горшок надо какая такая да. подвеска так? Нет, я да, имею в виду вот, вот по толщине вот вот вот это вот ну, половина толщины горшка примерно длина Чуть больше можно. Да. Вот такой самодельный. Чтоб ну, не мешал там, все, там а -а -а. То есть на толщину, на ширину горшка рассчитывать надо этот кронштейн. Да, вот такие заготовки сделаны. Видите, как они все, в общем-то, самоделки, но надежные, надежные и крепится, ой, падает на два шурупа и все шесть кронштейнов у нас таких и вот сейчас делаем мы сами кашпо как должны закрепить, смотрим а нет вот плетение сейчас показывай, покажи как плетешь для круглых горшков 6 веревок метр метр десять длиной отрезать По парно вяжем 30 сантиметров по две А 30 да по 30 да угу. так что ровенькие были одинаковые были а сады но главное надо, чтобы еще была прочная веревка. А то мы взяли одну бельевую веревку. Она толстая и так вяжется плохо. Потом помощнее надо. прочность чтобы, да, чтобы выдерживали Вот это получается первый ярус что ли? Второй вот так. Соседний берем сантиметров по пятнадцать. Угу. Вот получилась ячейка уже, да? Получается. Пока, пока, пока нет. Еще вот так. Так, так, так. Остались еще две, еще да? Еще осталось. Тоже получается рыбацкая сеть почти. В общем, когда плести начинаешь, надо на гвоздок прикрепить, да? Все до шесть, до шесть. До метр тридцать, да? Метр двадцать сколько? 10, метр десять, да? метр это в зависимости от объема горшка надо примерно. От толщины это со временем. От толщины чего? Методом. От диаметра горшка. От диаметра горшка. Ну, методом, конечно, пропа, ошибок все. У нас невысокий горшок. Вообще высота у него невысокая. И вот. сейчас уже можно пробовать заснуть. Ну, еще так же вот. Еще один, такой один, же ячейк. Такой, такие же ячейки, ну, почему? Время черный. Так, шаг на порядке. Угу. Вот так. Хочется показать, что, что получится в итоге. Так, так, так. так. Ячейка уже здесь есть. Здесь соседняя у ага. нас расстоянии Так. Вот ячейки уже видно, да? Вот, хорошо затягивать на воду да? узелки эти все можно вставлять уже да вставлять потом вот прикинуть вот, где завязать. примерно покажи как вот ты вставляешь вот у нас кулинарный такой ведерко кулинарное а? ну да в нем сметана поставляют вообще питые наши ну, в Их скапливается где-то там много вот тут практически даром остается такой кашпо нежели покупать вот и все но она хорошо будет прочно стоять потом завяжется вот эти ведерки они тоже у нас практически выбрасываются есть трек вот это у нас 5 литров, да? 5 литров. Это 5 литров. Идет. Все, и мы сделаем такой кашпорт, Импровизированный практически за копейки. Вот, Эти вот, вот утра... так подровнять узлы. И плотно. Вот так прикинуть, где завязать сейчас. Угу. Вот так и завяжем его. Прочная, видишь, как хорошо. Сейчас земля туда встанет, и все нормально будет. Она подтянется, все это. Ну-ка, покажи вот так, ага. вот так. Но это даже не сильно важно, же, длиннее или короче. Они сейчас ну, вот, так встанут так, туда на стену, лишь бы только держалось хорошо, и все. все вот, процесс пошел. Еще четыре штуки надо. Закончили оформлять мы вот эти свои кашпо. Я посадил туда питонию. Будем надеяться, что мы создали такие благоприятные условия для цветения. Вот шесть штук у меня здесь таких пятилитровых 5 5 -литровых кашпо с питонией. Даже некоторые вот уже зацвели, посмотрите. Счет-то я даже немножко огорчилась, что в прошлом году ничего на этой стенке не было. Ну и в прошлом, а за прошлым годом. А сейчас, вот, когда все это распустится, цветы приживутся, будет очень-очень неплохо, оформленная стена будет. Они уже все неплохо нет все все вся петунья у меня февральская поэтому она еще не имеет такого вида скажем шикарного Но будет все будет хорошо я думаю вот тут видите уже на стене все у меня тут тоже приживается и геранька хорошо сидит и петунья уже осваивается так что вот этот вход вот он вход из ворот две стены, и вот так вот хорошо смотрится. Но мне, конечно, доставляет удовольствие, что совершенно недорого. Буквально такие копеечные затраты по поводу вот этих самодельных кашпо. Очень прочная конструкция, прям очень мило смотрится такому же принципу сделали я посадила бокопу тоже в ведерко и вот на около входа она уже зацвела у меня такая хорошенькая симпатичная пусть не шикарно но очень мило так что друзья мои делайте такие кашпо они это делается несложно и главное не очень дорого ну что ж Ир вашему дому.